Всем привет! В этом видео я расскажу о том, каким образом можно создать кабинет. Кабинет обычно создается либо для наших знакомых, либо для тех людей, с которыми мы где-то в социальной сети или в реальной жизни познакомились. Да, то есть мы хотим им создать кабинет для того, чтобы они ознакомились с информацией касательно нашего бизнеса. Для этого заходим в раздел «Кабинет», «Рабочая тетрадь». Здесь мы нажимаем соответствующую кнопку «Создать кабинет». Вводим имя и фамилии нашего человека, нашего знакомого. Например, вот такое вот. да. Сюда, сюда ничего вводить не нужно. Здесь можно вставить ссылку на ваше пригласительное видео, которое будет видеть ваш человек на самой первой страничке. Здесь желательно выбрать презентацию. Если презентация не выбрана, по умолчанию ставится самое последнее, самое актуальная. В данный момент вот эта вот, самое нижнее. Можно выбрать, конечно, другую. А, далее можно выбрать тему фона. Здесь вот видите, все разбито по группам. Например, выберем вот такую тему. Также можно настроить цвет кнопки, но я лично этого не делаю. И все. После этого нажимаем кнопку «Создать кабинет». Кабинет создан. Обратите внимание, что э, после создания кабинета ссылка, которую вы можете скинуть вашему знакомому, появляется в самом низу, на этой же страничке. То есть, э, еще раз повторим, вводим имя, фамилии нашего человека, выбираем презентацию, если хотим какую-то другую, отличную, стандартную, и выбираем тему фона. Все, всего три шага, четыре шага вместе с кнопкой создания кабинета. Э, соответственно, вот эту вот ссылочку можем скинуть нашему знакомому, также сразу же после создания кабинета наш знакомый появляется у нас в рабочей тетради в разделе «Кандидаты». Вот он, видите, появился. Вот его же ссылка здесь. видна дата регистрации, то есть дата создания кабинета. И будут видны все остальные данные, которые ваш человек здесь заполняет. Также обратите внимание, вот здесь вот есть кнопочка с настройками. Здесь вы можете заполнить некоторые дополнительные данные вашего знакомого, например, его номер телефона, чтобы он нигде больше случайно не зарегистрировался, его почту, социальные сети можно привязать. А также, что очень важно, если вы случайно поставили не то видео, видеопрезентацию, здесь можно выбрать, соответственно, другое. Например, вот это я хочу выбрать, и нажимаем «Сохранить». Все. Значит, и теперь, соответственно, у нашего знакомого... Мы ему скидываем ссылочку, он проходит по ней. И видит, значит, вот такую страничку. Добро пожаловать. Здравствуйте, Евгений Липский! Этот сайт создан специально для вас. Если бы вы ставили пригласительное видео, вот здесь, вот в этом разделе, ссылка на YouTube, оно бы отобразилось здесь, на этой страничке. Ваш знакомый нажимает кнопочку войти и начинает изучение нашей системы. Все.